Конечно, очень дорого и в какой-то момент они доходили до 6 тысяч долларов. Стивильная чистота. Вообще круто. Вот такие ребята душевые здесь. Ну, no, prayer Всем привет! Ну что, отправляемся в очередное путешествие во Вьетнам. Находимся в аэропорту Алматы и отправляемся сейчас в Сеул. Пересадка в Сеуле длительная, половиной часов. После следующий сегмент Сеул-Хашимин. Но пока немного аэропорта Алматы. Ну, здесь, друзья, показывать особо ничего. Аэропорт небольшой, международный аэропорт Алматы – такой он скромненький. Один общий зал и небольшая зона дьюти Free. Снимать особо здесь нечего. Он, как всегда, такой переполненный. но ну, пойдемте, прогуляемся опять по дьюти Free. Классика. В сентябре мы вылетали отсюда в Дубай, Эмираты, и цены были гораздо ниже. Ну, как будто бы. Не на все позиции, но немного подросли. Сейчас 2 февраля 23 -го года. Ну, как бы стало немножко подороже. Чуть-чуть. Такие коробочки. Мандемс. Наборчики. Ну, все стандартное. Все везде одинаково. Пластиковые. Джеймсона по 14 евро. Вот там я хорошие наборчики видел. Егерь -мастера. Недорогие. Очень такие ну, подарочные. прям, Неплохие. 20 евро. Вот такой набор. И 21 евро с остальными рюмками. Три рюмки. И литровый егерь мастер. 21 евро всего. Малучки есть вот такие. Ну а так, все, все по классике. Дети как Dity Free. Немного очков. Опять версачи. Давайте посмотрим мои любимые духи. Туалетная вода. Так, армия. У нас стоит 60. 5 евро за 50 миллилитров очень люблю этот аромат всегда им пользуюсь терпки стойки а сотка сотка стоит 85 евро переводите друзья сами друзья, по-моему, город Алматы заслуживает лучшего аэропорта. Сколько раз я уже э, говорил про этот аэропорт и в прошлом, прошлых выпусках. Ну, блин, ну это какой-то... Ну, правда, ребят, ну, автовокзал, блин. Одна зона, никаких вот уголочков тебе, никуда не уединиться, вот просто вокзал. Просто жесть. Никак... Сидушки какие, не знаю, у меня слов нет Один пост зарядки Я уже тогда говорил Там 4 зарядки или 8 Короче, какое-то все оно такое здесь Скучно Бедно Не очень, в общем И он всегда переполненный Ну, а в принципе ему Ему достаточно одного рейса На 300 человек и все, и он уже будет полный. То есть вот у вас всегда будет проблема найти себе место. Всегда будет проблема с каким-то ну, условно покоем. Здесь. Он шумный. Ну, такое вызывает не очень приятное впечатление. Ну, не сочтите, друзья, не сочтите это за какие-то понты. Но я все-таки считаю, что. Международный аэропорт – это то место, где ты можешь, не знаю, спокойно дождаться своего рейса, сидя, а не в поисках своего места, там, какого-то свободного. Ну, это очень, очень скудно в этом отношении. Шумно, некрасиво, тесно, многолюдно, неуютно, дискомфортно. То есть, ну, вот реально я хочу где-то присесть. Ну, и вот выборочно смотришь, там одно место, там одно. Ну, вот как-то так. Я говорю, у меня вот стойкое ощущение, что я иду где-то по а, ЖД вокзалу Петропавловска. В общем-то, вот так как-то. Ну, вот и посадка наша начинается. Отправляемся в Южную Корею, друзья. Как я уже говорил ранее. Интересно, много ли будет народу. Так, не мусорим. Опа. Опа. Кто-то сделал плохо. Ладно. Вот так вот, короче. Ну что, погнали на посадку. посадочку Я не все ребята мы в севуле будем искать сейчас куда нам попасть куда идти новый аэропорт ничего про него не знаю поэтому будем разбираться вместе ищем ищем нашу нашу зону ой-ой-ой-ой Такие инсталляции классные. Ох, какие паучихи. Ну, если я не ошибаюсь. Тут задумки автора, да? Паучихи вроде, с яйцами, наверное. О. Ну пока нравится аэропорт. Вот это разбьёмчики. 270 гейтов. Аэропорту. Ну куда же без Лавитона. Каждый уважающий себя аэропорт должен иметь. Вот и шарики видел их в интернете, в обзорах. Такая инсталляция. Вот такой парнишка есть И здесь. Наверное, это пылесос. Хотя нет, это помощник. Это помощник помощник для багажа что-то говорит так, ну что, ну, надо дать немного информации я, наверное, забыл много что сказать а, мы подлетели а, из Алматы в Сеул, здесь у нас будет пересадка 9,5 часов летели мы авиакомпанией Air Astana на Боинге 767 очень классный борт все отлично, как обычно, Аэростана радует своими, э, своим сервисом. В общем, вот, приехали. Сейчас мы находимся в этом большом аэропорту. И следующий у нас вылет вечером. И уже мы э, полетим в Хашимин. В общем, вот так будем гулять, изучать аэропорт Инчон в Северной Корее, в Южной Корее, всего Сеуле. Пойдемте гулять, смотреть, узнавать и радоваться. Немного присутствует усталость, потому что полет был ночной, разница в 3 часа, часовые пояса. Сейчас такое непонятное в голове ощущение, ну и слабость, конечно. Центральная авеню. В общем, с магазинами, с бутиками, с аптеками, с едой. С одной, я так понимаю, главных здесь зон. Вот и гуляем, смотрим. 9 часов нам гулять. Ну, пойдемте смотреть на товары народного потребления Республики Корея. О, какие кеды классные. Вот так. но они, конечно, отстойные. Но не смотри, вот эти ребят такие топчушечки. Ну что показать, друзья, сумочки? У меня есть такая. Ленглеин, Томи, Томи, Томи, Томми. Мы будем искать еду. Может туда пойдем? Там были же Ну ладно, пойдемте туда. Ну что, набираем водички. Так, у меня так бутылочка есть, такая маленькая. Ого. Так, работает это так. Но мне надо снимать одной рукой. Поэтому без вас наберу. Ну, в общем, набрал я водички. Но это хороший, это признак хорошего аэропорта, когда есть вот эти вот м -м, терминалы, что ли, с питьевой водой. Когда ты можешь попить бесплатно а не только за деньги ну вот мы нашли фудкорт налево будем искать себе пропитание поедим чего-нибудь корейского да южнокорейского ну или или гфсем быстро пролетело время уже осталось 7 сколько 7 с половиной Семь с половиной часов всего уже два пролетело. Вот и все. И впереди долгожданный жаркий Вьетнам. Здесь, кстати, погода минус 3 градуса ну, на улице. Достаточно прохладно. Ну, как в Алмате, когда мы уезжали из Алматы. Вот. А тем временем запахло едой. Так что вот, гуляем дальше, ребята. Смотрите, сколько зелени в этом аэропорту. Вообще классно. Все у нас живое, такое, прохладное. Вообще супер. Очень много зелени, конечно. Ну и в принципе он сам по себе красивый. С точки зрения, ну как сказать, наверное, дизайнерства дизайнера дизайна потому что он такой скомпонован так вообще понравился мне этот аэропорт уютный такой уютный чистый светлый много окон и всегда видишь всякие взлеты и посадки то есть где бы ты ни находился у тебя есть вариант посидеть у окошка постоянно на на на, на всем на протяжении всего этого аэропорта Куда бы ни пошел, везде окошки. Так что мы еще в поисках еды. Наслаждаемся пока этими видами. Сейчас покажу, где мы пристроились. Маски, кстати. Масочки. Мы уже отвыкли от масочек, а вот мир-то нет еще. А тут прям блюдят за ними. Поэтому ну, так как-то непривычно, но требования правила такое местечко нашел короче мы тут затарились вот так вот Опа. вот такой вот большущий пуфик виктория спит как будто и вот с таким видом на взлетно посадочный полз в общем лежишь так ребята, мы куда-то пришли, ну фо мы поедим, уже на родине через несколько часов. Так и был, вот так и был, наверное не работает, не работает. Пахнет, пахнет фо, а запахло малой родины. Так, ну и все, и дальше какие-то странные эти вещи мы есть не хотим облом идем дальше интересно интересно красиво классный аэропорт впервые здесь и уже влюбился короче постоянно краники с водой туалеты каждые 20 метров Орхидеи живые, ребята, ну куда это вообще годно? Офигеть. Да, живенькие. Это еще и двух видов. На каждом, из знаю, каждую 30 метров, наверно Стерильная чистота просто. Вообще круто. Зеркало такое. Очень классно. Чистота не не не просто. Вот, пожалуйста, санитайзеры. Оп, и все водички набрали холодненькой и пошли дальше вот так, да, кстати, вкусная не знаю, не буду за качество говорить но я вот набираю ее и пью вот душ у нас есть сколько он стоит, интересно может бесплатно может платно не могу понять, цены не вижу а, вот ну, вроде это. Ничего про деньги не пишут. Отлично. Абсолютно, да? Спасибо. Посадочный. Спасибо большое. Ну вот, сейчас еще и искупаемся. Так что будете в Сеуле, в аэропорту Инчон. Знаете, что здесь есть все, что нужно для комфортного. Для комфортного транзита. И, и я серьезно говорю, что много где был. Но я думал, что для меня аэропорт Абу это что-то прям из, из ряда вон типа уровень. Но здесь поуютнее, честно сказать, просто. Просто по уютнее как-то. Мне нравится. Он разный такой много стилей материалы все-таки классные качество качественное такое все дорогое мы постарались ребята, на славу с душой делали с душой делали аэропорт строили поэтому но мы еще не нашли короче где покушать то есть есть все есть всякая еда но мы не знаем что есть сейчас ждем бизнес лаунж откроется и попробуем там поесть по моей карте на системе лаунжкейк. Посмотрим, как наши банки казахстанские работают в этом направлении. Пустят ли нас бизнес-зал. Когда я карту получал, мне говорили, что все, открыты все дороги теперь перед вами. Ну вот и проверим. Вот такие ребята душевые здесь. Ну прям на уровне. Отлично. Их тут несколько. 8, по-моему. Вот такой ресепшн, все. Показывайте свой посадочный. И вперед купаться. Классно. Ну что, отправлялись мы в бизнес-зал, лаунж по карте. Прикольно. Будем кушать. Что у нас тут кушать есть? Салатики всякие. Выпечка, курочки. М -м -м. много всего очень много всего фруктики но ну, отлично начинаем есть и отдыхать ну вообще есть все что нужно все что нужно для прекрасной жизни пиво краник с пивом виски вино белое красное соки ну и всякие, я уже показывал, вкусности, овощи, фрукты, салаты. Ну немного, конечно, отличается это, все-таки это отличается немного еда вкусами, потому что все-таки Корея, Корея и Южная Корея еда корейская. Вот типа типа плова чего-то. плова короче но он например плов но с, с, сосисками. с сосисками да это я уже сверху нори mm -hmm. досыпал. короче но ну, в принципе вкусно будем объедаться нам придется здесь есть три часа будем, как колобки. ну покушали мы короче вкусно много сидим теперь Просто отдыхаем, потому что объелись. Хорошая еда, хороший, большой выбор еды, напитков. Вкусный кофе. Тихо, спокойно. И недорого. Так что... Отзыв я оставлю. Отмогу Google карта Вообще хорошо. Сидим, сидим, ждем, еще, наверное, нам ждать часов 5-4. До вылета а -а -а. и дальше опять есть и, и спать в самолете только. следующий у нас перелет компании азиана airlines ни разу не летал этой компании но ну, все хватит говорят хорошая посмотрим что может сравниться с аэростаной как обычно приятно удивило классный самолет опытный Пилоты. Не почувствовали, даже как взлетали, как взлетели, уже в небе оказались. Все так мягенькое, новенькое, все такое классно, вкусная еда. Ну вот теперь будем тестить азиану. Корейскую авиакомпанию. Вот ее логотипчик. Поехали с нами. Поехали с нами в Казахстан. Так я не понял, что он делает, но ну, видимо что-то делает. Может быть просто информирует, информирует о чем-то, у него такой табло здесь есть, экран, дисплей, в общем-то, ну, ладно, ладно, езжай, по делам. свои. рассказать немного о ценах сегодня летать конечно очень дорого в связи с событиями происходящими в мире ну и тем более так далеко во вьетнам из казахстана из алматы с пересадкой в сеуле 10-часовой пересадкой билеты обошлись в одну сторону на двоих 460 тысяч тенге это 1000 долларов в одну сторону, это из, из Алматы Сеул и Сеул-Хашимин то есть я мы из Алматы добираемся до Сеула за 5 часов и здесь сидим 10 часов, 9.30 пересадка и дальше 5,5 часов летим до Хашимина вот очень красивый аэропорт очень чистый, очень удобный у него такая простая схема. Фигура, так скажем. Очень легко в ней разобраться. Буквально там за полчаса можно уже понять, что где и как добраться. Сейчас посмотрим еще мы на улицу. Нельзя, к сожалению, выйти, потому что нужно делать а, визу, чтобы выйти в Корею. Ну, в город. Всего. Поэтому мы блуждаем и наслаждаемся с этим чудом архитектурным. Ну, действительно, он очень, очень, очень классный. Наверное, я уже задолбал всех этими восхищениями. Но он очень удобный. В нем вот есть все, что нужно вам для комфортной пересадки. Длительное, длительное. Я напомню, что и душевые, и мягкие зоны, и лаунжи различные. Недорогие, не, не ну, не сильно дорогие, как, как, как можно сказать. Относительно нормальные цены. Много еды, много кафе, баров, ресторанов. Чистота просто нереальная. Ну и, в принципе, достаточно тихий, спокойный аэропорт, можно отдохнуть как после перелета, так и перед следующим полетом. Вот такую зону нашли и как бы тут решили обосноваться. В самом конце мы ее нашли. Одного из э, так сказать, хвостов, что ли, этого аэропорта, аэропорта. Очень много станций с зарядками. Очень много розеток. И просто вот смотрите. Вот такие штуки стоят. Вот он, пожалуйста. На любой вкус. Такие. Потом просто везде розетки раскиданы. То есть ну все есть. Все, абсолютно, все, что нужно. И дышится так легко здесь. И не жарко, и не холодно. Такой баланс соблюден. Ну вот и вечер, друзья Настало время нашего вылета Десять, девять часов пересадки, ожидания позади. Идем к своему гейту. И все. Прекрасная Азиана Airlines увезет нас в любимый родной Вьетнам. Вообще, вообще быстро полетело время и как-то я ожидал худшего. Девять с половиной часов в хорошем аэропорту. Достаточно быстро проходит Поели, поспали Погуляли Освежились Все классно И все Готовы к еще одному полету Пятичасовой Пять с половиной часов Следующий полет И уже в Кашемине Будем мы в 11 вечера Здравствует Хо О, как классно. Тепло. выглядит несколько рейсов в один в одно время а у нас короче виза еще не началась у нас виза начинается с 4 числа сейчас 3 заканчивается то есть через полчаса только мы можем входить в страну ну и как раз ну, отстоим эту очередь и уже появимся как раз вовремя на границе о, ну что, друзья, над чем вставать в очередь? Ой-ой-ой, два -ой -ой, самолета или три, да? Я думаю, это как раз еще минут 40. Может и час. Ну все, вышли, прошли. Поменяли денежки, купили симочку. И теперь выходим. Говорят, там 29 градусов. Пойдем. Самый приятный момент. Удар по легким. О, там. Она. Да, тропики. Родные тропические ароматы. первое утро во Вьетнаме друзья очень жарко в хашими сегодня как в принципе всегда наверно идем позавтракать Вот мы покушали, забыл снять одна из главных туристических улиц. Ну, днем она менее такая, презентабельная. А вечером, ну, это что-то типа Банглароот или Каасан Роуат. Или Волкин Стрит а, в Таиланде. Потае. А, бары, рестораны, кафе, разврат, алкоголь, клубы, массажи. Ну, все что нужно для веселого окончания дня <свят> <свят> вот вечером я ее подсниму покажу обязательно вот и прогуляемся по ней уже так сказать когда она будет в боевом раскрасе а сейчас пойдем погуляем наверное и что-нибудь пофотографируем поснимаем у нас один день здесь завтра поедем в муйне надо купить билеты нас на, простите купить билеты на слибас и отправляться в муйне о какой райончик я зашел Смотрите. в общем такие дела Идем покупать билеты на автобус до Мойне. Жесть. Короче, там на центральной улице, где обычно все покупаем, там офиса больше нет. Пришлось его искать чуть дальше. О, жесть какая. Жара дикая, невозможно. 37 градусов. Луха Шимин, он такой безветренный душный смог постоянный, ну столько байков очень крупный город я чуть позже покажу еще его, пока посмотрите на трафик Вон, Виктория ведет нас за билетами ну в этом районе Хашимина не особо много байков но так в целом, посмотрите, прогуляйтесь, прогуляйтесь с нами. Вот оно, наше место назначения. Компания. Там нам требовал. Короче, билеты, сказали билетов. Не знаем, будет ли автобус или нет, сказала, придите завтра утром. Ну ладно, придем завтра утром что я хочу на определенном автобусе поехать не на любом ой как жарко но классно ну что пойдем гулять дальше жирок топится наш северный под ручьем стекает погуляйте со мной друзья вот опять же та же улица буевен Вечером она преобразится. Посмотрите ее вечером. Пойдем, наверное, прогуляемся. Сейчас мы в центр. Основные достопримечательности поснимаем для вас. Так сказать, остатки колониального прошлого. Посмотрите. Кстати, вот так называется наш отель. Находится он прямо на улице Фангулау. Ну, основная такая улица для для туристов, так скажем. И все здесь очень быстро, удобно. Кто-то, если не знает, тут очень много туристических агентств, сразу автобусов, туров, билетов. В общем, называется на Фангулао. Очень легко найти. Ну и все ее знают. С аэропорта любому таксисту. И вас привезут. Отель простой, ничего обычного. Необычного, точнее. 22 доллара в сутки. Вот такие, в общем, дела. Ну, пойдемте зайдем на ресепшн. А25 называется отель. Очень опрятный, чисто приятный чистый есть все что нужно лифт хорошенький такой можно по лестнице не охота у меня на шестой этаж по лестнице забираться вот и я все течет худеем поехали этаж вот так выглядит отель вот такой вот номерочек небольшой в принципе все есть все что нужно а, слово вентилятор кондиционер тут всякие штучки подарочные ну что-то стоит денег что-то нет Ну, мы этим не пользуемся холодильничек мини-бар, а, ну и все в принципе, что еще нужно -то? для того, чтобы пару ночей провести здесь? шкафчик, вид на букву Г, а, никуда, короче, вид. ну ладно, виды будут в другом месте. вот такой вот, в принципе, номерок. классная постельная. Все свеженькое, чистенькое, очень много туалетных принадлежностей, щетки, станки, мылу много, всяких гелей для душа. В общем, вот. Так что 21 доллар или 22 в сутки стоит. Вся в центре Хашимина в районе Фангулау, на улице Фангулао в первом районе. Вот такие дела. Ну и тут классика. Такая, все. В Вьетнаме, по крайней мере, всегда вот так вот одет, когда есть э, ванны сами, ну вот так вот душ. Ты вот купаешься и все вот туда вот вытекает. Это, это объясню, это, это правда, это везде так. Во многих местах, в большинстве, оно вот так все выглядит. А в ванных, самих ванных, я не забыл, как, это. как ванна называется. Ванная? Ну вот, такая душевая. Самой ванной нет. Такие дела. все тут все есть, все что нужно и не нужно. Очень много брендированных вот таких вот всяких от отеля. Очень хорошие, качественные, даже щеточки вот такие входят, зубные. Ну, мне понравилось, в принципе, все, что нужно есть. прохладнее стало немного, мы пришли на один из самых главных проспектов Сайгона. Это проспект Нгуенхуэ Полководец был такой, предводитель тайшонов. Ну, в общем, гуглите. Но суть в том, что здесь очень красиво, здесь очень ярко, богато, дорого. Дорогие отели стоят, бутики, шанели. Барбы и так далее. Вообще, Сайгон, Хашимин, он же Сайгон, в 1976 90... году вроде был переименован из Сайгона в Хашимин. И сегодня является одним из крупнейших городов Вьетнама. Находится на юге Вьетнама. Население официально около 9 миллионов но я думаю, ну не только я так думаю Под, под 15-20, наверное Очень быстро развивается город Является таким, так сказать, своеобразным Ну как своеобразным Город является экономическим центром Культурным Очень много туристов со всего мира здесь Прибывает Очень большой и разный Город Поделен он на 22 или 24 района Больших Ну вот мы гуляем по району номер один Основные Такие вот достопримечательности Остатки колониального Прошлого Я не любитель конечно романтизировать Эпоху колониализма Тем более Колониализм французского индокитая был Достаточно грустный то есть я не из тех ребят, которые романтизируют эти все постройки, остатки, так сказать. Грустно это дело, колонизация, по крайней мере, для тех, кого колонизировали. Ну, выглядит красиво. Спору нет. Давайте посмотрим немного. Вот и памятник хашимину сказать, человеку, который освободил, э, воссоединил, но, к сожалению, до самого воссоединения не дожил. Великий человек, мин Вот такая прогулка по проспекту Ангуэнхуэ. Вот здание Битекска. Битэкска Тауэр, -тауэр. А, там есть смотровая площадка, можно забраться в принципе, сейчас посмотрим, может быть, захотим, может быть, не захотим, было когда-то оно высоким, казалось, но потом построили здание немного в другом районе, Лендмарк 81, и оно стало самым высоким зданием Юго-Восточной Азии. Вот здесь и заканчивается этот проспект. Вот этим вот. Вот этой набережной. Переходим дорогу по-вьетнамски. Набережная отстроена была за ковид, за время ковида, эпидемии, пандемии. Чего там едет кто-то. Красивая набережная. Речка. Не была эти набережная Вперед. Есть. Три года назад мы были здесь и совершенно было все как-то грустно. Но они большими темпами развиваются. Очень много достраивают. Очень много новых зданий появилось за три года. Много новостроек. Много строительных площадок. Мост новый построили. Не было тоже его три года назад. Ну, его строительство было, а моста не было еще. Ну, и вот, пожалуйста, за три года хороший, красивый мост через эту реку. Вообще, друзья мои вьетнам очень быстро развивается очень высокая промышленность технологии, много брендов приходит сюда много компаний открывает здесь производство доля от туризма в экономике страны занимает всего лишь 7 процентов поэтому как-то ковид конечно подпортил всем тут настроение но все-таки не так как его соседям поэтому мы видим вот этот вот весь рост сейчас воочию переходим дорогу по вьетнамски пойдем пойдем вика переходит дорогу Каши мини Классно, да? Не забываем о Прогуляемся немного по легендарному рынку Бентань-маркет. Здесь есть все, и все в несколько раз дороже. Но здесь можно торговаться. А вообще, дороже по всем позициям. Самый распиаренный, самый такой древний, что ли. И популярный рынок как говорится походим не останавливаясь чтобы никто не вцепился в ухо. Папа Дуриана бьет в нос. Вот они. Мангустинчики, сухофруктики, орехи, манго, сушеные, несушеные. Вот как что. Ну ладно. Ох, нет, тут все-таки обманывают. Рынок туристический. И ценники. Даже они скидывают, когда все равно это в два раза дороже, чем, ну, например, в том же Муйне, где мы будем завтра уже. Так что глаза разбегаются от выбора, но надо держать себя в руках. Вот вечереет закат, и попрохладнее стало, приятно вообще гулять. Огоньки загораются, торговцы выходят со всех уголков. И все хотят нам чего-то продать. А нам ничего не надо, Вот это так грустно. Мадам, рай. Или ад. Выглядит сейчас пик в Харшимини. Ну, вот так выглядит эта улица вечером. Буйвьен, Болкинг Стрит. Самые злачные местечки. Реально громко, нереально громко здесь. улочка ребята веселая самое смешное что есть вот здесь отели которые сдают номера и тут часов до четырех такая прям долбежка ну а что кто-то вот столько отдыхает и так кому как нравится Ищем место покушать. Ну, наконец-то сели покушать. А, спринг -роллы, не помню, с чем, а жареный рис с, овоща, а, с морепродуктами. Сколько стоит он? 80 тысяч донгов. Это три. 3 три с половиной да спрингроллы не помню 60 по моему тоже два с половиной доллара сайгон 1 доллар нет меньше Да, 1 доллар но здесь в Хашимине такие цены ну и ананасовый смузи тоже по моему по доллару здесь такие цены в сайгоне в Хошимине. а в мойны будет все гораздо дешевле буквально в два раза ну, приятного нам аппетита. Завтра выезжаем в Муйне. Сегодня кушаем и идем спать. Завтра новый день.